Всем привет! С вами Уголок Автолюбителя. Меня зовут Виктория. И этим прекрасным весенним днем я хотела бы пообщаться с вами на очень интересную, а самую главную актуальную тему. Это тема заработка в интернете. Заработок в интернете был актуален во все времена, но сейчас, когда эпоха пандемии и многие организации закрылись, и единственный способ реализовать свои товары и предложить услуги – это посредством сетей интернета. Действительно, создавая различные группы ВКонтакте, создавая онлайн-магазины и аккаунты в соцсетях, люди привлекли новый трафик клиентов и действительно остаются на плаву, остаются экономически стабильными людьми. И в то же время люди, потребители, могут приобрести тот товар, к которому они так привыкли. Стоит не забывать, что 21 век это в первую очередь век мошенников. Существует огромное количество рабочих схем, в которые люди с удовольствием верят. Ведь процент, который обещают мошенники, очень сладкий, и люди, открывая свои копилки, несут их в лапы мошенникам. Те, в свою очередь, могут пропасть не то чтобы с вашим доходом, но и с основной частью, которую вы им принесли. Поэтому будьте аккуратнее, вкладывайте свои деньги, в конце концов в банки оставьте их. Либо под матрасом оставьте, они там будут целее. Ну а если вы действительно не знаете, куда вложить свои деньги, то лично я рекомендую вкладывать их в недвижимость. Покупать земли, строить дачи, строить гаражи или купить оборудование для работы. Я думаю, что это будет самым выгодным вложением, нежели отдать эти деньги непонятно в какие организации. Лично мы будем строиться, у нас будет новый проект, так что уголок автолюбителей расширяет свои грани. и Мы теперь будем заниматься не только автомобилями, но также у нас будет рубрика «Стройка». Поэтому строители обязательно подписывайтесь, поставьте нам лайк, мы посмотрим на активность а, и интерес к данной рубрике. И в свою очередь мы хотим придумать название этой рубрики, потому что его мы еще не придумали, у нас на это еще пока даже времени не хватило. Поэтому у вас если есть какие-то идеи, обязательно накидывайте их в комментарии, возможно вы станете автором нашего проекта. Что касается заработка на YouTube, лично я считаю, что заработать на этой платформе можно. Есть конкретные примеры людей, которые благополучно снимают видео, монетизируют их и получают доход. От тебя требуется только постоянство и знать идею, которую ты хочешь донести до своего зрителя. Лично у нас все ролики проходят не в напряг, они все проходят по лайту. Есть идея, мы ее воплощаем. Соответственно, от вас мы ждем только обратной связи. Главное на Ютубе это не упустить момент, заснять все самое интересное. И у нас были такие моменты, где мы упустили возможность заснять интересные автомобили. И об одном я хотела бы вам рассказать. Это легендарный автомобиль Toyota Supra 80. Кто смотрел фильм «Форсаж», понимает, о чем я говорю. Это именно... Тот автомобиль на легендарном 2JZ GTE, и вот так он выглядел, когда он попал в руки к Владимиру, который занимался его превращением. Согласитесь, этот автомобиль на дорогах общего пользования сейчас не встретишь. Но я вам скажу одно, что именно этот автомобиль ездит по сей день. У него было на тот момент, когда его делали 250 лошадиных сил. Сейчас, насколько я знаю, там немного больше. Плюс обвес, который делался на этот автомобиль, он был редкий. Их было всего 5 в России. А сейчас я хотела бы вам показать этот автомобиль. Какой стал после того, как к ему приложил руку Владимир? Согласитесь, вид имеет, и я считаю, что этот автомобиль достоин как минимум лайка. Он притягивает взгляды людей, он нравится, с ним хочется фотографироваться, посмотреть его везде, в салоне, в багажнике, рассмотреть детально, как сделан этот автомобиль, потому что действительно, таких автомобилей единицы, и очень жаль, что подобные модели... У некоторых гниют в гаражах, и они ничего с ними не делают. Поэтому, если у тебя есть интересный автомобиль, и ты действительно хотел бы с ним сделать какой-то проект, то ты можешь написать нам, мы что-нибудь придумаем. Я считаю, что интересным и редким автомобилям нужно давать вторую жизнь. Они имеют на это право, так как они действительно легендарные, их очень мало – и молодому поколению, я думаю, что было бы интересно посмотреть на такие автомобили вживую, а не только в кино, где любимые актеры рассекают по городам, такие, например, как Пол Окер. Поэтому дай знать, если у тебя есть подобный автомобиль. Мы замутим проект. На этом все. Я рассказала о планах на будущее. Хотелось бы от вас получить обратную связь. Напишите в комментариях, какой проект вам действительно запал в душу, и мы будем понимать, в каком направлении нам дальше двигаться. Хотела бы также еще рассказать о том, что у нас появился партнер. Это администратор группы ВКонтакте. Называется эта группа «Купи-продай». Там вы сможете бесплатно разместить объявления, а также купить товар со скидкой. Ссылочка на группу будет в описании под видео. Переходи, не пожалеешь. До скорых встреч!